представляю нашего лектора сегодня это госпожа асиясин юн которая и раскроет нам эту тему давайте поприветствуем ее дорогие партнеры гости добрый день здравствуйте Многие продолжают задавать вопросы, даже партнеры, которые прошли обучение uh, и знают, как работать на биоэнергомассажере, сокращенно БМ, для тех, кто в первый раз возможно. Uh, Uh, и спрашивают о том, какие же еще способы и методы можно использовать для регуляции своего здоровья. Нет ли каких то секретов или это которые то uh, еще эффективнее влиять на наш организм. как это то и мы напоминаем, что информация, которую мы э, здесь э, рассказываем вам, она только э, здесь представлена, да? то есть ее нельзя нигде будет потом посмотреть, прочитать. Поэтому, если у вас есть друзья, знакомые, которые еще не знают о том, что есть прямой эфир, о том, что он начался, можете сейчас им позвонить и сказать, чтобы они все подключались и сегодня наша тема так и звучит биоэнергетический аром <у MUR2> uh, такой арома помогает устранить боли в мышцах также связанные боли uh, которые происхождением свое происхождение берут от нервной системы да, то есть какие то Uh, проблемы связанные с психологическими аспектами они также помогают решаться с помощью такого арома массажа также uh, хронические заболевания um, такой массаж помогает uh, уменьшить их проявление то есть человеку становится намного легче 非常的流行这种芳香疗法，以及中国通过芳香疗法结合中医，也有非常多的一些养生馆、以及美容院、以及我们的瑜伽馆都在用这种芳香疗法，只是方式不一样。Я вот yeah. наши специалисты исследовали эту тему и могут с уверенностью сказать, что в Европе, в Америке и в Китае сейчас очень популярен арома массаж. Также его сейчас используют. И арома масла используются в различных салонах, центрах йоги, для того, чтобы комплексно влиять на состояние человека, как физическое, так и эмоциональное. Мы для массажа, используем аромамасло, которое совсем недавно появилось в нашей компании с названием Herbal Oil. 很多朋友都在说，那精油对于身体有什么作用？有什么神奇之处呢？接下来我就要告诉你，这样的话呢，你会爱上精油。对于特殊的人群，你就会找到方法。А люди спрашивают нас, наши партнеры о том, но чем отличается ваше масло от всех других? Почему оно имеет такое эффективное действие? Вот об этом мы вам сегодня и расскажем。精油分子是人体细胞。 分子的五百万分之一三分钟可以快速的达到表皮六分钟可以进入血液循环二十四小时可以通过人体的汗液和尿液排出体外 Ну а начнем с более общих понятий о том что молекулы арома масла очень хорошо взаимодействуют с молекулами нашего тела и через 3 минуты они попадают уже под кожу, то есть впитываются порами. Затем через шесть минут попадают в нашу кровеносную систему э, и влияют комплексно на наш организм. И через 24 часа примерно э, выводятся из организма. Есть два вида масел, масла, которые используются в аромалампах, например, которые мы можем вдыхать, да? то есть после испарения мы можем таким образом эм в комнате например ставить такую аромалампу и дышать этим запахом. Такое масло нельзя наносить на тело, потому что оно достаточно плотное и в принципе оно не предназначено для этого. И э, вид арома масла именно косметическое для нанесения на тело. НИИ, корпорации ФОХОУ разработали аромамасло под названием Herbal Oil, которое очень хорошо подходит для человеческого организма. Вот так оно выглядит. Мы предлагаем вам объединить воздействие аромамасла китайским массажем по акумпатурным точкам для того, чтобы достичь более комплексный, более эффективный э, результат. Наверняка каждый из вас, даже человек, который, возможно, не был связан с китайской традиционной медициной, знает о том, что китайский массаж и китайские точки они очень известны, популярны уже долгое время по всему миру и пользуются большим, большой популярностью. Все, кто ездил в Китай, конечно же, помнят свой первый раз на китайском массаже. И э, любой человек, кто не был в Китае, наверняка одним из первых... Э, Вещей, о которых он вспоминает, если он поедет в Китай, то это точно сделает китайский массаж. Uh, разные виды uh, массажа в Китае существуют, uh, совершенно не похожие на друг друга, есть воздействие на мышцы, есть воздействие на кости, есть очень популярный, а, можно сказать, костоправный массаж, который, в котором также используется арома масла а, и влияет а, этот массаж именно уже на кости, то есть такой серьезный массаж. А есть массаж, который предполагает открытие меридианов, Кайло на китайском означает «открытие меридиана», то есть массаж, в котором используются различные материалы для того, чтобы прочистить энергетические каналы нашего тела. На обычном языке, можно сказать, на языке западного человека это означает,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 嗯哼, теперь перейдем к более подробному обсуждению именно арома масла и его состава. 嗯, да, Напомним вам его название, это Herbal Oil fo. Uh, Данное данное масло содержит в себе экстракты различных трав и растений. Содержит экстракт корня имбиря, корицы, 啊, также жаба 啊, и другие. 辣植, 单规, 赫赫巴油, также это облепиха грушиновидная, это лигостикум дудник китайский и экстракт оливы, то есть оливковое масло. Это аромамасло борется с патогенными факторами, которые в нашем организме находятся постоянно. Это сырость, холод, слизь и так далее. Все эти э, патогенные факторы мы получаем из внешней среды. Они входят через поры, обычно. И, э, соответственно, нам нужно средство, которое поможет нам очистить э, организм от этих патогенных факторов и улучшить здоровье. Облепиха грушиновидна, конкретный экстракт, который находится в масле, помогает влиять на нашу кожу, помогает улучшить ее состояние, сделать ее более гладкой, более привлекательной. Также для женщин имеется... Um, узко узконаправленное воздействие при uh, менструации, если есть болевые ощущения либо uh, сбивчивость, uh, сбивчивость цикла, то именно такое масло облепихи помогает наладить цикл. <говорит> Uh -huh. Экстракт корицы помогает устранить периодические боли, вывести излишние жары из организма. Дангуй, то он устранить боли которые в мышцах, после перенапряжения, например, которые появляются, или после растяжения. Также... Uh, помогает уменьшить и минимизировать боли в костях. И многие люди спрашивают наших специалистов, наши клиенты, наши партнеры о том, как с помощью 嗯, вот вот этих знаний с помощью масла, с помощью знаний о точках можно регулировать состояние в особых случаях, при каких-то особых ситуациях. Сейчас как раз-таки мы будем разбирать эти особые случаи, и специалист детально покажет, как влиять на те или иные точки. Собственно, изучим эти точки. Поэтому она настоятельно просит всех позвонить своим друзьям и знакомым и пригласить на а, этот эфир, да, либо позвать из соседней комнаты. несколько а, Некоторое время, примерно полчаса вашего времени, и вы будете более образованы в этой теме, сможете сами себе делать такой массаж. Либо друг другу, да, нужно научить другого человека, чтобы вам тоже делали. Так, у нас ah, подготавливается so, модель. А мы накидываем полотенце, либо плед вот таким образом, для того, чтобы нижняя часть тела была прикрыта, чтобы не было холодно то и первое с чего мы начинаем это нанесение арома масла на поверхность спины руки захватываем задняя поверхность тела всю ее прорабатываем такими круговыми объемными движениями для того чтобы человеку было комфортно 啊, 这是第一步, 我们均匀, Uh -huh. вот таким образом нанесли распределили равномерно по телу видите руки даже захватываем Другой, и второй э, шаг это собственно воздействие на точки уже мы используем большие пальцы для того, чтобы нажать на точку Цзянцзинь. Она находится вот здесь, в центре плеча сверху. Сан, Находим и сан, середину. 5, 5. И мы нажимаем, отпускаем, нажимаем, отпускаем. Так делаем пять раз. <соединяя> Следующая chen. точка это это точка, которая находится в середине плеча, то есть на плечевой кости уже на плечевом суставе. Точка okay. Вот здесь. <tiny> далее точка Тянь. <tiny> Вы можете завернуть руку человека вот таким образом, для того, чтобы выделилась лопатка, и на лопатке найти середину. Ровно посередине будет точка Кхен Джон. Да, вот так вот поближе, даже поставим, чтобы было виднее. Пять нажатий делаем, так же, как и в первый раз. 好, 再滑下去, 点按, далее точка Нин Мен. Далее точка Нин Далее точка Чуть ниже спускаемся. 巴聊的, 上, 中, Ляу, точки дя... ба... точки Баляо, которые находятся в области копчика, они параллельно друг другу расположены, их несколько. Вот все эти точки проминаем вверх-вниз. Далее переходим на точку тяти. Она... 嗯, этих точек у нас много, потому что точкой ТЯТИ называется каждое пространство между позвонками. 交替, 带子, 交替, so по очереди мы вот таким образом двигаемся вниз, меняя большие пальцы, двигаясь по всему позвоночнику. Сверху вниз. Минимум по три раза нужно нажать на каждую точечку. И когда мы дошли до низу, мы такими поглаживающими движениями, одним, точнее, движением, вдоль меридиана, желчного вдоль меридиана мочевого пузыря, возвращаемся вверх к шее. Uh -huh. Uh -huh. Затем руки сжали в кулаки. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Используя... Uh -huh. используя uh -huh. Главное, нужно палец большой вовнутрь заложить. И используем вот эти места для того, чтобы вот таким образом прям проминать область спины, область лопаток. ,再, по ]再, всему позвоночнику. Uh -huh. И даже сначала вниз прошлись, да, потом по бокам начинаем работать. Можно еще раз вниз пройтись. Uh -huh, несколько раз. Таким образом, мы влияем на кровеносную сосудистую систему, мы локально разгоняем кровь, и это затем проецируется на весь организм. И мы знаем, что позвоночник это... Uh, место, где больше всего наших, скажем, энергетических каналов. Поэтому таким образом мы повышаем и энергетику, и по-простому повышаем обменные процессы, которые в организме происходят. Uh -huh, таким образом мы прорабатываем меридиан мышечного пузыря с двумя руками одновременно. 梳理语的过程当中,我们也可以通过顾客的沙症来了解他的健康问题。沙症?是什么? 刮沙的沙,展示出来的沙。就是感觉到顾客有没有问题吗? 就是他的沙的颜色来辨别他身体的健康状况。我明白。 еще интересный момент, что после таких движений на коже, возможно, выступят красные точечки, пятна. Да, кожа разогревается, становится более покрасневшей, и по этим покраснениям можно определить, какое состояние организма человека. Посмотрите. Смотрите, сейчас 呃, больше всего красных 呃, точек было в области сердца и легких, 呃, в этих рефлекторных зонах, об этом мы с вами ранее разговаривали. Поэтому можно сказать, что нужно обратить внимание именно на эту зону. И не пугайтесь, такие покраснения, они а, нормальные, абсолютно нормальные, то есть это не какая-то угроза для состояния человека, либо для м, состояния кожи, они постепенно уходят. Такой массаж подойдет абсолютно каждому человеку. Если, например, биоэнергомассажер мы не можем использовать, если есть металлические вставки, какие-то инородные предметы, стенды в сердце, то массаж абсолютно всем подойдет. Это безопасный способ воздействия. А uh, далее мы переходим на работу uh, mm -hmm. с точками на лопатках. Uh -huh. Uh -huh. Еще ближе подъедем, для того, чтобы еще бо... вам лучше видно было. Uh, ну, давайте посмотрим. Yeah, okay. Yeah, okay. Uh -huh. сейчас установим камеру, чтобы она не упала во okay. время. Okay. Uh -huh. Руку заложили назад, видим, как лопатка, да. А, окрылилась, и мы ее четко можем ее контуры um, увидеть. И мы начинаем работать 呃, руками и 呃, вот этим местом между большим пальцем и указательным, этим пространством, прорабатывая внешнюю часть лопатки. 啊, Йо, бэйку, mm -hmm. Почему это место так важно? Потому что если здесь mm -hmm. какие-то застои образовываются, если это место становится менее подвижным, да, область лопаток, то это приводит, может привести к переостриту плеча, к болевым ощущениям верхней части спины и даже поясницы. Uh -huh. и мы видим, что уже покраснение uh, выступает. И это, <coughs> не подумайте, не только воздействие специалиста и сильное надавливание. Это еще воздействие арома масла, которое помогает... Uh, обличить, увидеть э, проблему, где она есть, и помогает э, выпустить э, токсины, избавиться от токсинов. Одну минуту делаем такие движения, и это минимальное время. Если же уже есть какие-то проблемы с плечами, периатрия плеча, например, то а, увеличивайте время до двух или даже трех минут с одной стороны. Потом переходите на другую. Мы видим, что с обеих сторон сейчас появились красные точки, выступили вот эти вот 嗯, пятна, и это хорошо. <связывая> и действительно, если вот такие покраснения, мы у молодого человека, который сейчас в роли модели у нас спрашивали заранее, болит ли у него спина, болит ли а, локально эта область, и он говорит, да, действительно, здесь у меня постоянно дискомфорт. Мы сейчас в этом убедились, и не только убедились, но и помогли ему уменьшить эти дискомфортные проявления. <связывая> И сейчас, вот этим местом, еще называют пятка ладони. Мы массируем точку Тхен Джон. Точка Тхен Джон находится посередине лопатки. И затем... Поглаживающими, успокаивающими движениями работаем, начиная от верха спины и до низу, до поясницы. Хорошо, По рукам махнули вперед и начинаем заново подтягиваем сначала с поясницы, навер, с поясницы наверх спины и потом по рукам до кончиков пальцев проходим руками своими и как будто бы сбрасываем все не нужно отпускаем Uh -huh. Затем, опять-таки, используя пятку ладони, либо вот ладонь можно да, представить себе uh, вот этой поверхностью, начинаем прорабатывать три uh, обогревателя, um, верхний, средний, нижний, то есть всю спину, сверху донизу. Uh -huh. Uh -huh. И таким образом мы еще влияем на меридианы мочевого пузыря, которые находятся вдоль позвоночника по сторонам. Мы улучшаем циркуляцию кровообращения в этой области. Мы можем почувствовать те мышцы, которые проходят вдоль позвоночника но ну, обычно они у людей немного выпуклые. Uh -huh. um, и минимально такие движения мы делаем восемь раз. Можно больше. Mm -hmm. И потом мы работаем с зоной э, почек, э, влияем на э, м, проекцию почек на спине. <raz> uh <-huh> mm -hmm. Хорошенько растираем руки до состояния, когда они уже э, горят, и потом прикладываем на область почек. То есть, на низ поясницы. <связь> Помимо непосредственного воздействия на область поясницы, это хорошо помогает влиять на тазобедренные суставы, на боли, может быть, мышечные, либо костные в этой области, а, на, на, на таз, жуга. в общем. И сейчас вот такими движениями рукой, примерно средней степенью надавливания, делаем круговые движения по часовой стрелке. Солнце, да, mm -hmm. вот такой массаж может быть дополнением к обычному, к вашим знаниям об обычном биоэнергомассаже с помощью биоэнергомассажера. И такой массаж можете делать людям, которые, к сожалению, не могут использовать на себе БМ. Да, если у них есть, есть какие-то вопросы по здоровью, и им не показан такой массаж. Вот можно заменять таким массажем. Uh -huh. Расслабляем плечи вот таким образом. Uh -huh. И с другой стороны. 嗯, с обеих сторон, расслабляем плечи, лопатки. ,到手臂 ,到手臂 и затем начинаем двигаться руками медленно, перебирая по очереди снизу вверх и через руки массажира и руки. <реклама> угу, с другой стороны. <реклама> а как будто бы, бы э, все собираем снизу вверх и по рукам выводим. Да, считается, что через пальцы именно различные патогенные факторы выходят. Хорошо. Поэтому именно так делаем. М -м, давайте посмотрим, что у нас здесь. Да, мы видим, ген. что с дыхательной системой возможны проблемы с сердцем, потому что это именно, именно эта зона самая красная. Да? Видите, что на другой части спины таких сильных покрасений нету. Это очень хорошая диагностика. А диагностика, либо другому человеку можете сделать, и посмотреть, где же у него есть проблемы. Okay. So, Uh, mm -hmm. Это что касается массажа. Здесь мы не используем непосредственно биоэнергомассажер. Uh, мы используем только аромамасло. But и ]大家... наши руки. И, конечно же, любовь uh, при выполнении этого массажа. Ну, mm самые -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Пытливые могут спросить, а нет ли каких-то противопоказаний к этому массажу все-таки? А есть все же некоторые противопоказания, они относятся к женщинам. Нельзя делать массаж при месячных и когда женщина кормит грудью, потому что в таком случае происходят процессы, которые нежелательны. Вот именно в этот момент лучше воздержаться от массажа а для людей, у которых есть, как мы уже сказали, повторим еще раз uh, вставки, различные uh, металлические um, предметы в теле да, после травм, например, какие-то вставки в сердце, стенды и так далее, uh, у тех, у кого повышенное сердцебиение, либо повышенное давление, и которые люди, которые не могут на Бэйме делать массаж, могут использовать такой массаж и очень эффективно, аккуратно, безопасно производить регуляцию своего организма. Спасибо вам за комментарии. Мы все видим. 但是我的头部我怎么去理疗呢用我们的精油用手法来进行调理一样能达到效果只是说效果它是比较弱的你要想效果来得快一点 你就使用3.0的探头来辅助理疗 如果没有探头我们也可以选用精油徒手来给它做头部理疗就是放在头发里面是吗对 также мы сегодня не показывали это, но скажем, что данное масло можно использовать на области головы. Если есть боли головные, мигрени, можно понемножку наносить на область головы и делать массаж головы, либо самостоятельно, Uh, либо с помощью uh, другого человека. Uh -huh. Uh -huh. По поводу онкологии здесь uh, может быть индивидуально, но на uh, крайних стадиях и не рекомендуется все-таки делать. Uh, если на начальных стадиях либо как профилактика, то можете использовать. На в голове, мы И вот сейчас специалист вам показывает, где же нужно на, непосредственно нажимать точки фенфу и фэнши. Они находятся в основе черепа. Можете прям потрогать у себя и найти вот эту твердую кость, которая э, после шейных позвонков у нас по бокам. Точка таджуи, это седьмой шейный позвонок, на нее нажимать. И линия, которая находится там, где у нас начинаются волосы. Вот здесь вот тоже можно массировать. И посередине, там где вот если пробор делаете по этому пробору вдоль головы na, и вот такими движениями na, на себе покажу вот так вот массировать область головы ja. A, после того как в, в самом начале можете сначала такой легкий массаж делать а потом начинать 呃, проминать точки. 用指腹, 同样, 啊, вот так, 风扶, и назад. 风磁血. И доходим вот таким образом до точек фэнфу и фэнши, которые в самом начале мы говорили. 再到大嘴这里, и в этом месте нажимать очень хорошо смотрите по поводу того что же это за масло вот сейчас на экране вы его видите ]这里. это арома это арома масла, хёрбард, ойл. Вот так оно выглядит. Oh. Uh -huh. um И вот здесь по бокам тоже можем uh, воздействовать на точки. Лао ши лен шан, пи по поводу нанесения на лицо все таки не рекомендуется использовать потому что лицо у нас самая чувствительная зона и здесь Uh, мы не можем ручаться за то, что uh, у кого-то не пойдет вдруг аллергия. Да? ]他, Потому ]他 что есть ]做 специально ]做 есть, есть предназначены специально для лица масло. Это именно предназначено для тела. То же самое, как у нас крем есть для тела, есть отдельно для лица. Вот это масло именно для тела. Да, на все тело можно наносить, на лицо лучше избегать. Ложит тема полунта, полун, стоит, да. О, ты в темном в месте в холодильник либо куда-то холодное место класть не нужно, главное, чтобы не выпадали прямые солнечные лучи. А, Каких-то особых условий хранения нету. По поводу эфира, к сожалению, эфир не сохраняется, поэтому в начале специалисты звала всех, чтобы именно сейчас послушали, потому что сейчас эфиры не сохраняют. А, вот также точки в, в области уха спереди и сзади можно вот так вот пальцы поставить и двумя пальцами проходиться здесь. Пенту, mm, это поможет устранить головные боли, э, звон в ушах и дискомфортные ощущения в принципе в области головы, шеи. 对于... А, и... 嗯，按摩完以后呢，我们就可以拉扯一下头发，然后做头部放松就可以了，就能给顾客解决他的头痛、偏头痛的问题。嗯哼， после этого легкий массаж опять таки пальцами можно сделать. Э это будет очень комфортно <笑> для того человека, которого вы будете делать. Затем лео ханто венки и лоши. Я бы я回答让他们嗯，现在有什么问题先说吧，能回答我们就回答。 Ага. есть вот вопросы, на которые мы еще не ответили. Некоторые из них мы постараемся сейчас захватить. Но если вдруг на ваш ответ не было вопроса, не успеем, то отправляйте ваши вопросы на нашу почту. 尽可能的是在我们做完精华油之后吸收之后可以定点的打一些局部的穴位做经络痛之后做按摩油之后再用经络痛定点打一些穴位为什么呢因为你按摩完之后它也是半个小时身体的一个血液循环已经加速了 如果说我们再继续去做经络筒的话有的身体虚弱的话它会出现什么呢乏力难受的现象我再问一下你的意思是吐金花油戴手套 摁一些穴位你们一直明白我说的是做按摩用精华油按摩完之后可以用我们的经络通局部的打一些穴位不能时间太长 10分钟之内必须结束 为什么呢因为我们做按摩的过程当中 就有差不多20多分钟了 身体的血液是循环的针对于体质虚弱的人群他就会产生乏力恶心这叫排异反应<咳> Смотрите, после энергетического массажа можно использовать масло, но не вместо энергетического бальзама, потому что они имеют разное воздействие. Энергетический бальзам, он разогревает кожу, да, у него несколько другое, другая направленность, другие цели. Масло, оно больше успокаивает, влияет на нашу эмоциональную сторону, да, можно после этого сделать легкий массаж, но не как замена. А под вопросом, можно ли насадкой проходить по голове, я так думаю, имеется в виду ультразвуковая насадка, то можно наносить масло и насадкой прорабатывать. Но при добро доброкачественной опухоли на голове лучше просто масло делать без насадки. 好,那么今天我们的课程分享就到此结束 如果大家有问题的或者有什么疑问的呢我们可以在我们邮箱写下来到时候我们会安排专家给大家答复